Тань-тань. От... у как это он мне, по мне еще не попал? Я не пойму, как он по мне еще не попал так. воу воу воу во. Есть! Грохнул, неужели? Всем привет, вы на канале Ингена. Мы сегодня играем... Угадайте, не угадайте, не угадайте, не угадайте. Фортун, а? И ты еще раз сейчас играю за как-то мы её... проверим это играю шерстянка шерстянка вот мы сегодня будем за нее играть давай рюкзак подходящий найдем какой-нибудь о да. куда летим чуваки Давай сюда, все чуваки. Мать на окей, окей, окей. Так, ладно, туда полетели, вс, короче. Без разницы полетели. Ладно, давай уже сюда. Иолитвый вообще это какой? О, это как я почти, только наоборот, это носорог какой-то снежный. Динозавр какой-то снежный, не понять. Короче, вот он. И О, мы выбрали, правильный выбор. Один желтый. Ты... А, Ой, да, тути. А, Да-да-да. Они кого-то пьяные, и кстати. Ой, они тут где-то. Надо быть аккуратнее по комнатам, ходи смотреть, что может мало чего быть. О, вентиляцию проберемся наверное. Так а сундук откроем тут, мой. И тут ладно, давай из начнем. Кто не такое увидит? Они там всех разбудили походу. Сейчас был транин у нас Пойдут. Опа, я все вижу. Опа, я куда-то пробираюсь. Опа. Давай, открывай. Транчики. Кратней. Их тут нету. Значит, мы же не ушли. Ой, блин. Ой, ой, -ой, -ой, -ой. Фигня! Посмотри на меня! Да блин ты можешь отключиться! Вот я говорил заранее. раненый! Ой, ой ой Дробовик давай! На! На! На! Короче, да, скидки попробуем забить ну, на голову здесь. А сейчас. Ой. Ой. На, на. Под жопе. Усни, усни, усни, усни. Да мой сундук. как ты медленно, конечно, передвигаешь. Ой, блин. Вот что будет. Давай я, подходи. Давай. Вот так, блин, нас совсем тебя убью почти. Давай, признавайся, у тебя жизнь на кончике. Блин, я... о, чуваки, там кто-то с миниганом, походу, ходит. Чуваки, а кто там с миниганом ходит? Зелененький берем. Не-не-не. Давай, погнали. Звоночек нельзя погнали. Потому что мы переоденемся, да ладно. Ничего мы не будем делать. Если только один разочек. Тань-тань. Это мы... Хорошо, чуваки. У них уже крутые русские, у меня у одного. Фигнюшка какая-то. Ну я знаю, это знаю, блин, транспорт передвижение. Где вы залезли? А, блин, он там сидит. Надо туда идти уже. А он там ломает бочки. Раз туда попробую, я сюда не заходил. Я как так и знал? И всего лишь один сундук открыто. Мне теперь ничего не упадает. Так, мы в зоне? Да, мы в зоне. Прям посередине. Так что я нормально. Опа, я в костюме должен открыть. Молодец, что открыл. Давай. Теперь так. А, блин, не хочется. Стоп. Где он, кстати? ла -лай -лай -лай -лай. как пьяный. И тут же, походу, что-то. Мне так кажется. Вот бы еще один тот сундучок уже. Ну все уже пизда пособрали или нет, не знаю. Где он? Наши следующие места. Больше я тоже наверх пошел. А, не, не, не, фигня меня касается. Что, что, что, что, что? так сразу-то не приел, придили при, при, в Острове. Че, агентом стали ихнем. Вот бы нельзя показать на лицо, ну и ладно. Да, да, да, там что-то. Опа, паркуристы полные какие-то. Это теперь не их план. Хотя наше королевство. Ээээ, -э -э, мне не надо. Паркуисты номер один. Ну-ка. Наконец-то это я. Я вернулся, как говорится. Ладно, хочу опять стать. он что так прикольно в этом очень. Это не ты их разговаривал. Теперь мы тут живем. И не этот шар ты держишь, а наш держишь. Черных матовец этих, всех остальных. Так, чёртанин ты. Ой. О, привет. Она тоже в костюме начать, но ла-ла-ла, которые эти говорят. Ой, блин. Сейчас нас только испалят. Потому что тут уже люди побыли, я вижу. И не может еще тут и есть. Ты да, блин куда? У меня очень, кстати, мало. Он камня. камня. именно. Да, именно камни. У меня есть винтовка, зато нормально. Уху! Паркурист! Вроде бы такое а вроде бы, паркурист. что когда знак. Интересно, можно тачку показывать, сейчас проверим. А, еще одну тачку. Ой. Я люди. Я видел там молодых людей. Зайдет сюда. Фу. Ну трясти. у как это мне ко мне ещ не попал. Я не пойму, как он по мне еще не попал, так. Если я стоял на одном месте, он по мне ни разу не попал. Еще один какой-то прыскачик. Там еще скачет кто-то. А он. Давай. Я сейчас тоже буду строиться. Опа. Опа. Если он тебя ранит Давай, мочи его О, блин, ко мне Ёжка как Давай Вон он там, чувак А всем, а меня-то полечить, полекать. Фу. Блин, как бы я мог как разбивать силу, а бы мог как-нибудь разбить как бы Зря мы отошли от не. А, нет, нет, нет, нет. Ап, ап, ап, меня. А, пошли. Нет, нет, надо... Мои информацию убрали. А! Блин. Ну не Ой. Почти докопил до этого рисунка, так что надо. А что надо сделать, чтобы докопить для него? Так. Ай, ай, ай, окей. О, окей, ай, ай. Ой. А что за твою вдруг рано? Прыгнул, ну ладно. И, и, и. И, дай большой нет нет небольшой там тяжело будет лутаться водись что мы хорошая хорошая что надеюсь на хорошее надеюсь на хорошее буду хорошее попади что-нибудь хорошее мне пожалуйста давай хорошая <связь> ну фомас <так. связь> ты, я блин жалко, что тебе нельзя, блин, прибить я бы, сейчас бы. Эй, Ива, Хе. Опа, моё, о шок. Я тебя, дам, дам, не бойся. Где? А. Да ладно, что-то поистят, Значит, не убью, а еще как убьют. Да стой! Да блин, а! Ладно-ладно-ладно, пойдем к тебе. Только надо заутать хорошие эти. Опа! Нашел к Ты что? Ой, я, я! спрятаться! Уху! Индиго! О, блин, о, блин! Блин! Угу. В каком? Это в каком бы? Читаем Индигу где? Уху! Тут драка происходит. Ч ⁇ это? Запуск. Берем винтовку, как обычно, берем это оружие, берем миниганчик, самое главное, почти, почти. Аптечки берем, чтоб если что, отравиться если что. тут дома, тут дома, тут дома. Я хочу обратно. А, блин! Они там дерутся, они так не выходят. Так не, честно они а тут. Вот он выше. Давай вы, с минигана. А я не с гана хочу так нагнуть. Блин, зря я это взял на миниган. Только с миниганом. Оху, промазал. Убивайте себя тут. Опа-опа-опа. блин, перегрелся. Валим. Сюда. Ай-ай-ай-ай-ай, блин. Что это меня там? Ааа! А, -а, -а! то упасил так сильно. О, опа. Опа. Так, не стрелять. Ох ты ж, блин, кто там? Бутылку давай выпивать огромную. Ау, ау, блин, блин, не надо! Умоляю, не надо! Почему на меня? Именно на меня одного? А вот что? Давай. Ка нет, так, такое неудобно, почему-то я не знаю. Просто неудобно. Блин, пронзил называется. Эй, давай. Опа. Блин. Блин, к ним, значит, теперь. О! О Блин! А, блин! А, у меня страшно, блин! и дав в конец чему же? Оу! Блин, застроил только себя сам. А -а -а! Блин, фу! Сейчас бы чуть-чуть бы разбился. О, блин. Сейчас будет. Что-то попробуйте. Опа. Опа. Пока, <смех> Почему я не могу свои ауты? Я могу проскочить в окно, блин! Ну, Какая-то через дверь. А он же тоже бесконечный строитель. Чтобы чуть-чуть был умер. Стоять, блин, чуваки, куда уходим. А, один тут сидит. Надо будет его грохнуть. А нет, не тут. Сидел! Блин, как больно. <как> Заживо все тут, как говорится. Они вон все там мутятся. А что мутятся, не пойдут. Сейчас мне кто-то по духа прилетел. А -а -а! а -а -а! Блин. Блин, мне там голоса. Голоса там всякие извиваются. О, дробовик, дробовик, дробовик. Вместо чего бы Место Вместо Я думаю, я правильный выбор беру. О, вот этот ключ. Сейчас будем мутаться, пока никто не видит тут. О, вот это, кстати, я забыл, это оружие вот поменять. Давай, Зачем эта винтовка, в принципе, дурная. Нужно... Ого. Надо чтобы лететь куда-нибудь вот так вот на небо. Это... Опа! Опа! Что за это, да, блин, почему так лагает эта игра, не пойму. Я теперь могу летать весь день. Весь день перестреливать меня перестреливается! Пока. Вау, вау, вау, вау, вау, вау, почему у меня одна одного? Почему весь мир против меня? Я не понял. Именно против меня почему-то они пока даров а блин чуть-чуть бы -чуть и отлетел бы я бы. на блин пошутил не стрелять нефиг ждать давай гулять Вот я залетел, чтобы чуть-чуть бы не залетел. Ой, блин, нет, не надо. Сейчас надо. О, нифига, как удачно приземлился. Вс ⁇ я читер. Приземлился на небо, я буду ждать отсюда. Давай, блядь, жертва. Давай, Вон там вон, вон, вон, вон, вон. Блин! Отлетел человек, кстати. Вообще. Да блин, почти давай. А не вот можно. Вот можно же. до Да меня строится двое у Я не знаю, что тут можно вот так вот делать. Ох ты держится, посмотри. Ой, прости. Я полетел пока. А, блин! Ах, ты ж блин! Кто это? Опа. а о блин А у можно я к вам зайду? Почему я время, кстати, тут спам в Блин, не как использовал. Так, бежим, да. Ставим сюда улетаем сюда прилетаем сюда. Ох ты как я залетел ой попробуй только сюда залететь не перестраивается Но это я думаю не так, вот и... Не так уж и важно Да, блин не увидел другие, будут всеми пистолетами играть тут на пистолетах будет играть, как, как говорится а это пистолет, не, это не считается на таких легких надо на таких вот, как я взял пистолетах вот, например, нормальный последний ну давай, найди да тут я, люди, вот, откуда тут явились? Я, я на вот эту вот и вот, первую Давай проверим сначала это он. Красивый или Красивый Ау ау ау ау Не трогать Ау ау ау Я фанат я фанат Да Убивай А ты не можешь убить же Блин Сейчас деба обычно попробуем затащить. Ой, с его вера давай. Он тупой, конечно, ну и ладно. Кстати, кстати, кстати, кстати. Это не считается. Вот. Другое дело. Давай с вот этого левольвера. Кого не попробуем замочить. Лем в толпу нет. К одиночному идем. К там у нас одиночек. В уху. Я бы чуть-чуть была разных дырка. Оу, Вау! Больно стать. Кто там? А, ау, блин. Кто это? А, это этот. Господи, боже мой. Кто ты? А! Эти, эти пролечу. Не, все. Тихую. Я иду. Кто это меня там с оружием? Все время... Он тот Алексей, по-моему, этот бил. Александр меня это делал. Теперь я его сейчас буду обижать. Даже ты-то, блин, кто-то сзади летит. Ой, не сзади, а вот тут кололуха. У меня же такой скин. Че, чё, это у меня такой скин. Украл, видно. Миниган, да, у вас миниган. Чё, вот это он огнем с миниган, по-моему. А, нет, целого оружия. Ой-ой, это ёлочка, кстати, меня убивала все время. Ща. Давайте она нажмём! о о о о Вот! Есть! Грохнул! Неужели? Что-то я начал грохать ща. в этот момент почему-то. Так, давай туда полетим. Посыпайте, дети. Король идет. Тут кто-то ходит. Ой, пустика. Почему он мне не стрелял? Ну ладно, а на этом закончим. Нажимайте на колокольчики, нажимайте на подписочку вот эту. Ладно, вот. всем пока.